терпила тот, кто терпит, а кто не терпит, тот человек. Абсолютно правильно. Поэтому я предлагаю не терпеть и предлагаю всем создавать структуры Международного комитета борьбы с путинской агрессией за рубежом, ну и соответственно Всероссийского комитета по борьбе с Путиным в России. То есть, бороться с Путиным уже не по-детски, серьезно, уже кто как может. Уже кто как может. По-другому уже нельзя. То есть, вот насколько вы себя видите, настолько и боритесь. Это должна быть самоорганизующаяся система. Свободное наличное оружие будет, конечно. Властью может быть только, только вооруженный народ. Народ безоружной властью быть не может. Он может быть только рабом власти. «Безоружный народ – это раб власти». Цитата с сегодняшнего дня. Способствуйте действиям Международного комитета по борьбе с Путиным. Собирайте средства, передавайте а, сведения о комитете, о том, что есть такой международный комитет, о том, что мы объявили, так скажем, сопротивление. Путинскому режиму повсеместное объявляем повсеместное сопротивление. Не оппозицию. Ни про какую оппозицию мы не говорим, сопротивление. Повсеместное сопротивление. На выбор ходите обязательно, иначе ваши голоса заберет ядро. Да, ядро и так заберет все ваши голоса. Это только ядро они а все ваши голоса не нужны. Ходите на выборы, они, они очень рады этому. Они любую цифру рисуют Вы что думаете, они хотят у КПРФ Или там у ЛДПР Или у Справедливой России что-то забрать Конечно нет Да им какая разница И те, и другие, и четвертый Все путинские Они спокойно рисуют Любой протокол, любую цифру рисуют Особенно по партиям Цифры по партиям рисуют В Центральной избирательной комиссии Ну определяют, столько КПРФ, столько там у справедливой России столько ЛДПР, столько коммунистов. Вы что, думаете, серьезно что ли там? Поэтому какой смысл ходить на эти выборы? Это бессмыслица абсолютно. И раньше была бессмыслица. И это участвовать в выборах, как я вот в Парнасе участвовал, для того, чтобы выйти на трибуну и искать Путина на кол. Да, это интересно, а ходить-то вам зачем? Что там делать? Про выборы вообще надо забыть. На выборы можно сходить только с пулеметом. Все, больше ни с чем на выборы ходить нельзя. Это бессмысленно. Все, все остальное бессмысленно.